Здравия друзья, на связи Мошкин Владимир и сегодня я рассказываю о международном клубе Эльдорадо и о Вячеславе Мавроди, это брат Мавроди, МММ вообще это название фирмы в девяносто четвертом году по заглавным буквам фамилии, то есть супруга Мавроди, сам Мавроди, Сергей Мавроди и Вячеслав Мавроди, его брат родной. МММ – это финансовое ядерное оружие. Или о чем 25 лет молчал Сергей Мавроди. Начало 193 -го года, Москва. Наша семейная квартира на Комсомольском проспекте. То утро начиналось как обычно. Я встал немного раньше Сергея и уже пил на кухне кофе. Встал и Сергей, пошел в ванную. Выйдя из ванны, Сергей сказал: Слушай,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 Я обращаюсь к Лёне. Лёня, купи у меня этот пакет календариков 100 штук сегодня за 1000 рублей. А завтра я его у тебя выкуплю за 1100 рублей. То есть плюс 10% от суммы вклада. Я согласен, говорит Лёня. Давай календарики и возьми 1000. Итого, первого, <coughs> итоги первого пакета пула. В моей, в моей кассе 1000 рублей. На завтра я должен отдать Лене 1100. Каким образом? Очень просто. На завтра я пригласил в гости друга Ивана. День второй, второй пакет. И говорю, курсы продажи, покупки 1200 дробь 1100. Пришел Иван. Я делаю ему точно такое же предложение, но уже по другим ценам курсам. Я устанавливаю курсы продажи и выкупа так, чтобы из денег Ивана расплатиться с Леней, и чтобы мне осталась прибыль. То есть я устанавливаю сегодняшний курс продажи с перехлестом от цены выкупа. Иван, хочешь купить у меня пакет, пакет из 100 календариков за 1200 рублей? А завтра я у тебя выкуплю за 1320 рублей. Плюс 10% от суммы вклада. Я согласен. Давай календарики и возьми 1200. У меня в кассе стало 1000 плюс 1200, 2200. 2200 рублей Приходит Леня, он возвращает мне календарики, а я отдаю ему как вчера и обещал 1100 рублей Итого, Итоги второго пакета Пула В кассе осталось 1100 рублей Я полностью рассчитался с Леней и вернул свой набор календариков Завтра я должен отдать Ивану 1300 200 рублей, из которых 1100 у меня есть День третий. Курсы продажи покупки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 говорит Леня. Приходит Иван, и я рассчитываю с ним, как и обещал, деньги на это у меня есть от Лени. День четвертый, четвертый пакет, курсы продажи покупки 1757-1597. Пришел Иван, слушай, я тут подумал и так далее. Данный алгоритм, по сути, просто способ перераспределения свободных денег между участниками некой системы, как вы заметили,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 Неверный выбор значений курсов многименно уводит систему в минус. В системе несколько переменных. Процент прибыли участников, процент прибыли владельца системы. Стартовая цена, условная единица системы, акции, билеты, календарики, пробки от пива, токены э, и так далее. Размер пакета, при помощи которых она легко настраивается на конкретную задачу владельца системы.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 Составлялись математические таблицы ему и эмулировались различные варианты будущего вероятностного поведения вкладчиков. Шли непрерывные консультации с юристами, адвокатами, профессионалами, бухгалтерами. В результате этого мозгового штурма на роль календариков для запуска были выбраны сертификаты акций, абсолютно бессмысленные, по сути, и ничем не обеспеченные бумажки. Но только как э, так.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 От той самой ракиты из начала книги Сергея Мавроди «Сын Люцифера». При, переправились на другой берег на, на пляжик с родничком справа от ракиты. Пошли в лес искать сморчки. Там дальше недалеко старая вырубка. Иногда тогда годами там сморчков бывает много, а иногда фиг вам. В этот раз был фиг вам. Возвращаясь, присели на бревнышко на опушке леса. Сергей спросил...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 Я предложил, так может тогда закроем все нафиг, вернем всем все по номиналу, кто сколько вложил и остановим все это. Деньги же у нас есть от старого бизнеса, торговли, аргтехника. или по 90%, или по 90 отдать, по 80%. Можно подсчитать на сколько у нас хватит. Это же цензура, это же, что сейчас творится, а что будет завтра. Сказали мне, что это дорого.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 Из 15 миллионов по нашим базам, а значит из как минимум 45 миллионов, уже вовлеченных в ММ россиян, органы всегда найдут двух недовольных или придумывают, придумывают таких. По закону этого достаточно для обвинения в мошенничестве, даже если ты все, все выплатил всем 45 миллионам, кроме этих двух человек. Таков закон.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 и премьер-министра, и также чисто силовыми методами разрушили и саму МММ-94. Совпадение, конечно же, бывает. В 1997 году, анализируя полученный опыт работы МММ, я задумался, а нельзя ли так доработать алгоритм двойных курсов с перехлёстом, чтобы равновесие между объемом продажи и выкупа календарика в каждом пакете достигалось автоматически. Ведь тогда в любой момент времени система может, сможет рассчитаться по правилам со всеми 100% участникам и станет вообще неубиваемо. Я привлек одного весьма одаренного кандидата физико-математических наук и два месяца мы с ним каждый вечер в суперкалькуляторе пытались разработать какой, такой чудо-алгоритм. И у нас получилось. Мы создали математическую модель в которой при нормальном ходе работы все участники поочередно получают заданную системой прибыль те же 30, 50, 100% в месяц, как и в ММ-94. Если же работа по, по каким-то причинам прекращается, то никаких обманутых нет. Просто половина участников состоится со своей сверхприбыли, а вторая-другая половина получает лишь заранее оговоренный процент от своего реального вклада, например, 70%.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 вложить остаток своих средств из старого цикла в первые пакеты нового цикла системы. Все честно и прозрачно. Все заранее, объяв... Все заранее объявляется, матерически проверяется. Система также настраивается на любые цели и объемы при помощи шести параметров управления. Скрин таблицы, алгоритм ВДП 97 В 1997 мы с Сергеем уже жили,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 Тогда я решил самостоятельно запустить на Варшавке-26 по этому новому алгоритму принципиально новую систему – SVDP-MMM-97. Как скоро выяснилось, Сергей над... недооценил. Людей участники все прекрасно поняли, но закончилось все в точности, как с 94-м МММ. Система работала, не было ни одного обманутого, но потом пришли автоматчики и тупо забрали кассу. К сожалению... Изначально математическая таблица с ВДП-97 затерялась в пучине времен. Но в 2007 году я вместе с уже другим математиком создал, ее на, на, создал на ее основе финансовую игру Double Spiral, спи, Double Spiral запущенную мной в Морг Second Life. Математика этой игры сохранилась. Вы можете найти ее в файлах курс DS Excel. ИДС Фулл Экспл в архивах 24 года власти воевали с Сергеем Вавроди через ложь клевету и свои карманные судилища 24 года со всех телекранов честные люди называли Сергеем Вавроди мошенником, а он молчал, потому что был убежден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 пытаясь в одиночку использовать его мощь во имя своей глобальной цели, разрушить современную мировую финансовую систему, потому что считал ее грабительской по, по отношению к простым людям. Он хотел изменить мир к лучшему и был уверен, что сможет сделать это сам, без чьей-то помощи. Но история еще не раз наглядно доказала, доказала что один в поле не воин. А, дальше идет видео, вы его можете посмотреть а, на ютубе Сейчас посмотрим, как он называется СКУИД а, Ну тут интервью 50-минутное, которое Сергей Мавроди давал а, людям, ну, которые там корреспонденты хотели у него с ним пообщаться После смерти Сергея я остался единственным человеком на всей планете, кто обладает полным знанием реальной истории внутреннего устройства ММ. Было бы жаль, если бы после меня алгоритмы ММ навсегда исчезли из копилки знаний человечества. Поэтому сегодня я передаю миру всю математику алгоритмов ММ и наши с Сергеем мысли по поводу того, что из себя эти алгоритмы представляют. Сергей Мавроди считал,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 Гарантируя работу значительными активами, как, как та же Венесуэла недавно запустила свою криптовалюту Петра под гарантией своей нефти, то ММ-94 будет казаться детской песочницей на фоне таких ММ MMM Петра. Впрочем, старая МММ-94 MMM э, даст 100 очков вперед и просто любая крупная известная западная фирма, запустив свою ММ MMM систему под гарантией своих активов, ведь если не разворовывать деньги системы и тратить из нее только свою математически заложенную прибыль, риска-то для фирмы практически и нет. Появится ли очень скоро во всем мире сотни тысяч ММ систем адвокаты которых теперь будут вооружены математическими доказательствами добросовестности владельцев этих систем? Рухнет ли с началом их работы нынешняя мировая финансовая система?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 россии по-свински так что если что и по делом им говорят ванга предсказала пирамида из россии пойдет по миру со смертью сергея мавроди многие подумали что это предсказание уже в прошлом но может все только начинается 4 июня 2018 года вячеслав мавроди оригинальные сообщения вячеслава мавроди ммм это финансовое ядерное оружие или о чем 25 лет молчал Сергей Мавроди? Скачать архив со статьей, а также математика МММ и другими полезными файлами можно по ссылкам. Еще и ссылки для скачивания. Вячеслав Мавроди МММ это финансовое ядерное оружие. Или о чем 25 лет молчал Сергей Мавроди? Скачать архив со статьей, а также математика МММ и другими полезными файлами можно по ссылке. И здесь вот на сайте есть ссылки. Вячеслав Мавроде в социальных сетях. Скачать материалы. Нажмите на ссылку, скачайте материалы. Я уже скачал. Скачать материалы и видео, то есть на разных источниках. Тоже берете, скачиваете. Архивы Вячеслава Мавроди. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, перезаливайте это видео на свои каналы, в описании к видео вставляйте свои контакты и реферальные ссылки и пусть к вам регистрируются ваши партнеры. До скорых встреч!